Конечно, Apple не балует потребителя ценами на свою линейку смартфонов. Выбор хоть и обширный, есть где разгуляться, однако не каждый способен приобрести себе самый последний iPhone или даже iPhone 7 двухлетней давности. Поэтому существуют бюджетные варианты iPhone вроде 5s. Давай сразу по порядку. iPhone 5s в 2019 году это огонь телефон за копейки. Смартфон нереально достать в рознице, сомнительно покупать на БУ рынке, но тогда остается самый верный и проверенный временем способ, алиэкспресс почему за копейки если учесть что ценник на самую бомжью версию iphone xs начинается от 72 тысяч рублей на момент 1 декабря то есть снятие этого видео то iphone от 7 до 10 тысяч рублей это еще какой бюджетник есть подороже подешевле в зависимости от цвета объема памяти комплекта поставки и так далее и так далее чтобы купить iphone 5s максимально выгодно рекомендую брать именно у тех продавцов ссылки на которых я оставил в описании под этим видео стоит есть же iPhone SE, который стоит не так уж и дорого. Не спорю, что лучше потерпеть, поднакопить и взять SE. Но 5s в минималке на 16 гигов обойдется в половиной тысяч, в то время как SE уже в 16. К тому же не у всех, к сожалению, есть возможность купить себе телефон дороже 10 тысяч рублей. А уж если хочется именно iPhone, именно чтобы работал на самой новой версии iOS, 5s самое лучшее решение. Этот экземпляр, который вы видите в моем видео, включен чуть ли не с первого дня старта продаж 2013 года года И, только вдумайся, ни разу не был в ремонте. Да, экран чуть высветлил, да, рамка чуть-чуть покоцкалась. Но самое крутое, что смартфон идеально справляется с большинством повседневных задач. Да о чем мы, с AirPods телефон коннектится вообще без «б» и все чики-брики. Плюсом ко всему, iPhone 5s имеет ну просто идеальные габариты, а если проще, размеры. Кому не нравятся лопаты, важна компактность и т.д. и т.п., iPhone 5s идеал во всех смыслах этого слова. Конечно, есть тут и свои подводные камни в виде автономности 1 гигабарита оперативной памяти, но ребята, послушайте. Если вам нужен телефон на самой актуальной версии iOS, чтобы нормально фотографировал, писал видео в 1080p, имел нормальный экран, неплохое железо, которое тянет пупка на максималках и для соцсетей. Но я не знаю. Прямо сейчас бы побежал покупать этот смартфон по ссылкам в описании. Давай так, ставь лайк этому видео, если тебе нравится iPhone 5s, и пиши комментарий, если iPhone 5s тебе не нравится, и объясняй почему. Ну Вот так вот все просто. Автору лучшего комментария в рандомном порядке мы подарим 300 рублей на карту. Вот так вот. Обязательно подписывайся на канал и делись этим видео со своими друзьями во Вконтакте. Просто репостни его, и будет тебе счастье. До скорого, пока-пока.